Привет, с вами интернет-магазин Керамис. В этом обзоре мы познакомим вас со смесителем для кухни Грой Минта, артикульный номер 329 17 ls 0 Фирменное исполнение и строгий минималистичный дизайн делают этот смеситель отличным выбором при обустройстве любой современной кухни. Хромированная поверхность смесителя выполнена по передовой технологии Грой Starlight что придает ему приятный, блестящий внешний вид и упрощает очистку от известкового налета. Стильный и вместе с тем функциональный S-образный поворотный излив имеет высоту 231 мм. Область поворота излива составляет 360 градусов, что значительно упрощает работу на кухне и позволяет направить поток воды в нужную вам сторону. Управляется ГРОИ Минта удобным однорычажным переключателем, дизайн которого гармонично дополняет конструкцию смесителя. На корпусе изображен официальный логотип компании ГРОЯ, который подтверждает подлинность продукции. Внутри управляющего рычага установлен керамический картридж диаметром 46 мм, который обеспечивает плавность переключения и контроль за температурой воды. Данный смеситель оснащен фирменным аэратором Гроя, который идеально регулирует подачу воды и экономит ее расход. Подключается смеситель с помощью гибких шлангов для подвода воды длиной 450 мм. Размер подключаемых шлангов G3,8 дюйма. Наружная установка на одно отверстие осуществляется очень быстро и не вызовет никаких затруднений. Срок гарантии на изделие составляет 6 лет. В полный комплект поставки входит смеситель, гибкие шланги подвода воды, монтажный набор, который включает в себя все необходимое для быстрой установки, точная инструкция по монтажу и гарантийный талон. В нашем интернет-магазине вы можете приобрести смеситель Grohe Минта в одном из трех цветовых решений – Moon White классический белый, Velvet Black матовый черный и Super Steel хромированная сталь. Смеситель Grohe Минта эталон немецкого качества, функциональности и передового дизайна. Наличие такого в интерьере моментально поднимет вашу кухню до класса лакшери. Мы являемся авторизованным дилером компании Grohe, поэтому вы можете быть уверенными в качестве и гарантии продукции. Заходите на наш сайт и покупайте только качественные смесители Grohe. С вами был интернет-магазин Keramis. Подписывайтесь на наш канал, ставьте большой палец вверх, делитесь видео с друзьями.